Глядите за моим хоботом! Не путать с хвостом! Всем хай! С вами Юджин, друзья! Сегодня прекрасный день! Потому что вышла Shelter 3! Игра, в которую мы с вами столько раз играли! Помните, давно, несколько лет назад у нас был Shelter 1, Shelter 2, Shelter Pause! И теперь такая Shelter 3! Где мы с вами будем прекрасным, милым, огромным, толстым слоником. Даже когда я еще в те игры играл, я всегда такой думал, когда же дадут побыть слоником. Наконец-таки это произошло. Нажимаем новую игру, готовимся, разбухаем. Я вижу, у тебя родился малыш, и ты о нем заботишься. Мои видения показывают мне правду. Кто это говорит? Нам не просто, Рева. Наше стадо разбросано, и это моя вина. Ведь я родоначальница. Мое зрение подводит меня и членов нашей семьи, что отбились от стада в пути. какая-то мудрая старая слониха, говорит. Она бредит, как всегда. Просто оставить ее идти дальше, идти в путь. Вот тайна этой игры. Мы все сваливаем от стариков. Но, Рева, я узнала, где они. Далеко за горами, за водами, за скалами и песками. Я вспоминаю дороги. Они помогут нам добраться до цели Поведи всех вместе со мной, Рево. Может быть, Рева, это я? И помоги воссоединить нашу семью а, Блин, мне кажется, не тот голос подобрал Надо было такой старческий голос сделать а, Заново, заново, заново а? Что это? Я, я, я не вижу ни хрена Что там написано? Вообще нифига не видно Вот наша стая Слонячья стая Смотрите, какие все жирные Как на подбор Я отличаюсь от всех остальных Потому что у меня звезда во лбу и месяцы повсюду. Это болезнь? Кажется, я заболел, я болен, ребят. И мой сын такой же, он унаследовал мою болезнь. Черт, как обидно, что кажется, я самый красивый и самый первый умру. Ладно, да идем, ребят, у нас с вами вообще... Почему мы находимся? Мы... Так, где мы находимся? Что то холодно здесь? Чего синяя листва? Слоны же дальтоники, возможно, да? Мы... мы дальтоники? Так, вытащи свою задницу из моего хобота. Ну, или я свой хобот вытащу. Сланный, конечно же, детонирует жестко и глючит постоянно. Призвать стадо, не разбредаться. Следите за моим хоботом. Не путать с хвостом, хобот толще и длиннее. И больше всего может. Например, по тебя дать, если ты меня слушаешься. Левый шифт это валить, как сумасшедший. Давай ускоряемся. Блин, вот этот движок во мне стоит. А теперь дрифтанем на повороте. У-у-у-у, меня занесло. Хватит сквозь меня ходить. Это запрещено может заразиться. Ну все, вот, смотрите. Тут уже сердечками покрывается снизу. Ладно, собственно, что я тут забыл? Чем я делать надо? что стою, хаваю, хаваю кусты. А, хавать кусты, точно. Мы должны все хавать кусты. ребят, вперед. Няма. Я только что попробовал. М -м -м. Поверь, мой хобот очень трудно удивить. Он за все время уже столько всего нарвался. И нарывался намного. Однажды, помню, история была, я такой окунул хобот в воду, а оттуда крокодил. Откусил мне его, представляешь? У меня хобот был раза в три длиннее. Ну, откусил. Какой ты пошел, мелкий? Я помочился в этот пруд. Не лезьте туда. А черт с вами. Стадо, за мной, быстро! Так, я не знаю, что вы мне говорите. Ладно, наша цель это высадить семью. Кучу слонов найти. Давайте пойдем прям по воде, пофигу. Что может случиться, да? Хотя я сказал, что может случиться. Э! Слон, быстро! Так, два слона тупят. Разворачиваемся. Отставить тупежь. Отстань! Психанул! Психанул! Все, иди сюда. Правой кнопкой клик. Что происходит? И мы плещемся в водичке. О, как здорово! Левый shift, чтобы бежать-то я понял. А, сноси деревья! Давай! Давай! Нам раз! Не получилось. Ребят, навались! я себе дерево! Надо было выбрать дерево как нибудь потоньше. Фух. Это дерево здесь уже тысячу лет растет. Очень толстое. А толстый как я. Так, ребят, ну давайте со мной помогаем. Блин. А может быть, это вообще не надо делать? Может быть, эта игра троллит меня так? Давайте вот это попробуем. Эта пальма вообще никак... Ничего ней не сделать. Ладно, мы должны, видимо, найти дерево, в котором есть какие-нибудь плоды. Я вообще не понимаю, где мы находимся. Слоны же в Африке живут. Разве нет? Нажать И! Нажал. О, я пью воду. Все мимо рта, все, блин, мимо рта. Но у меня рот дурацкий сделан. Надо сначала сбультыхать эту воду. Вот так, чтобы всякие грязь, крошки. Да Тут я вижу кучу. Это вообще-то сточные воды. Тут город недалеко людской. Люди вообще грязные твари. Сейчас так немножко фекалии в сторону разгребу. От. а теперь можно пить. Вот это я умный. Мой ум подстать моей голове. Большой, огромный просто. Фламинго! Давайте на shift, друзья, помним все. На shift жмем и просто тараним их всех. Давай, смерть! Орём, чтобы они обоссались! Все, как-то так. Ой, я в итоге свое стадо испугал, походу. Я не понимаю, что происходит, но наша шкала все понижается и понижается. Так за мной! За мной быстро! Гоним фламинго! Так, быстро полетели искать моих сородичей. Потом вернетесь с докладом. Два раза нажать мышку. Оп, слонячье активировано видение, я могу сейчас увидеть фрукты, которые я собью, так вот, хаваем, хаваем, быстрее, это голод, это шкала голода, я только что понял, до этого я понятия не имел, что мы очень голодны, все, мы сыты, пока что, я вижу полицейскую дубинку вдалеке, ребята, аккуратнее, не проносите ничего с собой запрещенного, хорошо? Я не хочу опять напароваться и откупаться Давайте заранее откупаемся Вот, хорошо Вижу вдалеке желтые пятна Возможно, они не желтые, ребят Аккуратнее, я дальтоник, забыли? А, это съедобные кусты, кушаем их Без меня вы все погибнете, запомните это Я же вижу, что вы все не в адеквате Вы еще и дальтоники На нами нас всеми природа поиздевалась Изрядно так О, смотрите Каше Вы поняли, про что я? Тупые Полосы появились Снизу и сверху Теперь у нас в кинотеатре показывают походу Все, мы прошли левел. Ни хрена, где мы оказались. Как мы так быстро пришли сюда? Ребята, аккуратнее стоим, не двигаемся. Это долбаные олени. Сейчас заболтают нас насмерть. Просто ждем. Все, можно идти дальше. Знаете, чего слоны никогда не делали прежде? Они никогда не ели чужую плоть. Я думаю, нам пора это попробовать. Я революционер по жизни. Долой старые устои. Gonna die. Напасть. Давай, запинаем их толпой. Не получилось. Они даже не испугались нас. Скала предков. Давайте, ребят, встали сюда, завершим великий круг жизни. Погоди, стоп, что? Нет, я не хочу. Я не хочу завершать круг жизни, нахрен его. Да, я помню это место, Рева. Подойди ближе и увидишь то, что вижу я. Какие-то символы. Что? Музыка. Какая-то карта очень маленькая, посмотрите. Я вижу обрыв. Давайте выйдем за пределы. Мы запредельный слон. Ё-моё! Блин! Бывает же такое. Все. Молодец, слон. О, мать! Вот, смотрите. Указатель. Он стоит фантомный слон. Кстати, поприветствуем его. Так, что ты мне хочешь сказать? Блин, может и фантомный слон от Нет, от тебя, как от настоящего? Или этот от меня? Стоп. Так, вот что-то нам показывают наверху. Легенды гласят, что слон оттуда упадет. прям с небес. Так это же я был. Только что. Путь в озеро лотосов ведет через туманные леса у побережья. Путь к баньяну ведет через море песка. Мы должны выбрать, куда мы пойдем. Песок или побережье туманные леса. Давайте пески выберем. Воу! Ребят, вы все это видели? Или только я один? Походу, это был только я один. Дело в что все в порядке. Идем, ребят, пошли со мной. Так, быстро встали. Вряд стали, как построение номер три. Что сразу разбрелись-то все, а? Какие неорганизованные, боже же мой. А, что ж, нам сказали, куда нужно идти. И ты это туда. Через пески. Друзья, я обрек нас на не очень клевый путь, так что сорян, сразу сорян. О, у нас шкала. Ребят, у нас шкала очень низкая. Давайте найдем что-нибудь похавать по-нормальному, только не эти кусты дурацкие. Сдолба сожрать траву. Мясо мне подавай. Стейк хочу. Прямо по курсу дерева. Нам необходимо прямо сейчас срочно его отожрать. На, блин. Фух. О, сердце разбито у детишек, не знаю, что такое. Ну, они жизнь познают, так что все нормально. Вот, зажрались хорошо. Опа, я видел тушу! Я увидел ее. Так, походу, кто-то сдох. Нет, скорее! Олени! Хрен ли вы просто! Почему вы не поможете? О, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Как? Кто это сделал? Почему Джонни сдох? Нет. Опять эта игра начинает это делать. Опять она начинает убивать потихонечку. Я забыл уже про то, что тут все подыхают в этой игре. В прошлый раз нас котят лишали, хомячат лишали. Теперь же и вот здесь. Умер слон. Давайте почтим его память. Залпом. Давайте из трубы своей, издайте звук. Белый, ты стоишь очень непотребно по отношению к нашему погибшему товарищу. Перестань. Хватит. Что ты делаешь? Хватит топтаться на нем. А, нет. Кто-то виновен в смерти. Кто-то из вас его убил, да? Пока я был занят добычей нам еды. Пока я сбивал фрукты с дерева. Так, смотрите мне в глаза. Смотри, смотри в глаза. Ты убил его. Ты убил Джонни, признавайся. Кто-то из вас это точно сделал. Я выясню. Я весь летсплей на это потрачу, чтобы выяснить, кто убийца. Но нам предстоит долгий путь. Оставим нашего товарища. Идем. Я ответственен за все стадо. Да, Джонни мертв. Но еще... Раз, два, три, четыре слона. А, нет, пять слонов еще со мной. Прощай, Прощай Джонни. Джонни. Что ж, друзья, на этом мы с вами сделаем перерыв. К сожалению, игра вот опять все это делает. Забирает самых лучших из нас, как всегда. Доставляя нам кучу неприятных эмоций. Да, я сейчас как бы пытаюсь прикалываться, но я не люблю, когда это происходит. Мне хочется, чтобы все выжили Да и у нас была шкала, не, не до конца опустилась Я не знаю, что происходит, почему так все Плохо Постараемся, чтобы в следующий раз никто не погиб Ведь игра обязательно это сделай, да? Обязательно сделает, что это игра Огромное всем спасибо, что смотрели Надеюсь, что вам понравилось И увидимся в следующем выпуске Shelter или в любом другом виде, которое я сделаю Все ссылки будут в описании под видео На все плейлисты, которые я когда-либо делал На все мои соцсети На мои сайты с комиксом Все там будет внизу Заходите, вы не пожалеете. С вами был Юджин и всем пять!